Приветик! Сейчас я буду рисовать скрепиша Молния Маквин Маккуин Быстрыш. Первым мы рисуем. Сейчас будем рисовать машину. Молния Маквин. Сначала рисуем простым карандашом, потом будем разкрашивать цветными карандашами. Теперь рисуем ему глазки. Сейчас будем рисовать один, второй. Делайте так, чтобы они были вот здесь вот на одинаковой высоте. Теперь сбоку рисуем уши. Одно второе. Далее рисуем ему вот здесь вот щечки. Кой, далее ему вот здесь вот щечки рисуем. Такие вот. Вот они вниз идут. Здесь прямую линию. Так рисуем еще одну щечку. Вот щечки мы ему нарисовали. Теперь сам кузов. Он вот так вот идет. Затем так. И с этой стороны то же самое. И прямо. чем кузов мы ему нарисовали. Теперь дальше продолжаем рисовать теперь здесь рисуем колеса тоже рисуем их на одной высоте с другой стороны рисуем то не успочились так вот здесь рисуем фары И ротик. О, небо, рисуем. Он у нас улыбается. Так вот. Теперь будем сейчас сразу украшать цветными карандашами. Я его уже обвиваем Теперь красим его красным цветом. Васки ему украсим. Колеса. Подписываться. А